У нас с вами есть внутренняя часть дуги и есть внешняя часть дуги. Давайте мы хотим, чтобы этот край пошел у нас на интрузию. Делаем движение на интрузию, максимально близко к щипцам. Щипцы перпендикулярны к дуге. Вот. На противоположной части дуги делаем движение... На внутренней части дуги делаем движение в противоположную сторону. И делаем немного сильнее, чем первое движение. Отлично. Перехватываем щипцы. И у нас появляется снова внутренняя часть дуги и внешняя часть дуги. На внешней части дуги мы делаем движение. Здесь мы хотим, чтобы дистальный край зуба у нас пошел наоборот. В экструзию дуга перпендикулярна. Третье движение равно по своей силе первому. И четвертое движение, которое равно по своей силе второму смотрим угу. отлично и вот мы с вами получили изгиб по ангуляции так коллеги вот. Вот, отлично его видно дуга до изгиб дуга после дуга до и после находятся в одной плоскости какой главный секрет коллеги у нас изгиба по ангуляции а, главный секрет изгиба по ангуляции что это очень непростой изгиб и во многих ситуациях проще, лучше, да и эффективней просто переклеить брекет. Какие еще изгибы мы используем в своей работе, где можно обойтись изгибом, а где все-таки нужно, да, переклеить брекет, мы подробно разбираем на втором уровне школы ортодонтии, которая состоится, кстати, уже совсем скоро, в начале октября в Москве, а в конце октября состоится в Санкт-Петербурге. Вот там мы с вами это подробненько и разберем. До встречи!